Здравствуйте, дорогие партнеры. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку. Итак, активнее, активнее. Как меня слышно? Угу. Так, все, вижу, здорово, замечательно. К сожалению, в вебинарной комнате людей сегодня очень мало. Но это понятно, сегодня праздник. Вас я также поздравляю с Днем Победы, желаю вам здоровья, счастья, успехов, надежных партнеров. Всего-всего вам самого-самого хорошего. С вами Елена Евсеенко и тема моей презентации это, конечно же, маркетинг нашего клуба. Пусть нас сегодня мало, но зато я могу ответить буквально на любые ваши вопросы. Поэтому мне вы можете писать все что угодно. Пожалуйста, любой вопрос по любой нашей площадке. Так, так, так, активнее, активнее. Давайте будем с вами вместе активно как бы входить в диалог. Итак, прежде всего, что такое наш клуб? Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Преимущество нашего клуба в том, что наш клуб действительно официально зарегистрирован, в чем, собственно, и свидетельствует вот этот вот документ, который вы можете посмотреть на главной странице нашего сайта. В нашем клубе есть несколько видов доходов. Это несколько площадок, это несколько площадок, которые по-своему хороша, вот правда каждая. Площадка вот LS Банк она является нашей с вами накопительной программой. Там 10 уровней реферальных начислений. Представляете, что именно вот эти реферальные начисления в дальнейшем вас могут всех вывести реально на пассивный доход. Также, как и площадка Moneybox, это социальная программа, вход на нее составляет всего лишь от 50 рублей и выше. И доход на этих площадках реально он без ограничений. Огромнейшее преимущество то, что в нашем клубе буквально недавно заработала площадка «Жилфонд» со стоимостью входа в 25 тысяч рублей. Доход там не только без ограничений, он там реально очень высок. Но, к сожалению, у наших партнеров не у каждого ведь есть сразу сумма положить 25 тысяч рублей на площадку. Ну, не каждый может себе позволить взять из семейного бюджета такую сумму. И в нашем клубе есть возможность войти на эту площадку, с 2500 рублей через наши удвоители. Вход может составить 7500 рублей, 12500 рублей, либо через утроитель ценой 2500 рублей. Каждый партнер, каждый участник сам для себя может выбрать сумму входа, откуда он начнет движение. Также у нас есть и не у, так, независимые два удвоителя, которые работают э, по принципу, ну я вам сейчас тоже о них расскажу, это вход 750 рублей и 25 тысяч рублей. Доход на этих площадках тоже без ограничений. Эти площадки независимые, они работают э, сами по себе в том плане, что отдельно. А вот именно... Удвоители 7500 рублей и 12500 рублей, они автоматически переводят на жилфонд. Также у нас есть площадки «Старт» ценой 500 рублей и vip пакет 5000 рублей. Очень много партнеров интересуются этими площадками. Вот именно старт 500 рублей. Но, как видите, на моем слайде она подчеркнута красным цветом, так же, как и площадка мультикэш вход 1000 рублей, и Колесо Фортуны, также подчеркнуто подчеркнута красным, вход 1500 рублей. И эти три площадки вам могут приносить абсолютно пассивный доход. Но если только вы будете работать именно на площадке LS Bank, если же вы их активируете самостоятельно, то и работать на них придется также самостоятельно. То есть, если вообще вдуматься в наш маркетинг, то нужно начинать движение независимо как бы с какой площадки, но все-таки с одной и той же командой, Зарабатывать нужно по всем площадкам в Кубе. И как это делать? Как сделать правильный выбор? Давайте с вами вот это вот и будем разбирать. У нас также есть площадки и с криптовалютой. Вход на них составляет в биткоинах 001, 003 и 05 биткоина. Также в эфирах 0035, 0.14 и 05 эфира. Можете зарабатывать и криптовалюту, но я больше внимания... Конечно же, уделяю именно рублевым площадкам. Итак, вот представьте наш кабинет. Так, давайте включим площадку, слайд площадки Moneybox. И давайте с вами порассуждаем. Площадка Moneybox – социальная программа. Когда мы даем о информации людям, а многие говорят, что нам неинтересно связываться вот с такими вот маленькими копеечками. Но все-таки нужно брать во внимание, что на вашем пути тоже будут встречаться люди. И они будут встречаться абсолютно разные. Так что вот площадку Moneybox нужно активировать на своем кабинете. Я считаю, что она должна быть. И предложить ее людям тоже очень легко в том плане, даже если человек не умеет работать в управляемом маркетинге, он здесь даже методом тыка или с помощью спонсора может научиться работать в управляемом бизнесе. Это очень классно. Это с малым количеством людей получается выходить именно на выплаты. Это гораздо лучше, это гораздо интереснее, чем работать в неуправляемом маркетинге, когда идет распределение людей слева направо на свободные места. Здесь вы ставите брони для своих приглашенных партнеров и для своих собственных клонов. Вы можете здесь денежные средства вкладывать, как в копилочку, и они все равно придут к вам в седьмой бокс, и вы сами же за себя получите эти деньги». Плюс вы же на собственных клонов научитесь именно этой работе. В чем еще огромное преимущество именно вот этой площадки, вот именно Манибокса? Здесь есть пятиуровневая реферальная программа, то есть абонементская оплата 50 рублей в неделю. Согласитесь, многие от непонимания, наверное, маркетинга, я считаю, что это так, не оплачивают абонентскую оплату. Но это их глупость, вот честное слово. Люди совершают глупость, не понимая, в чем они отказывают себе. Давайте с вами подумаем. Ведь очень много людей, которые встречаются вам также на пути и говорят, нам абсолютно не интересен матричный проект. Мы не работаем в матрицах, потому что они ничего в них не понимают. И эта площадка также идеально подходит для тех людей. Давайте рассмотрим вот именно реферальные начисления, в том плане, что это просто линейка. Каждый человек берет реферальную ссылку со своего кабинета и начинает развивать свою первую линию, то есть приглашать по ней партнеров. И каждый ваш лично приглашенный партнер, он будет приносить вам уже доход буквально по всем площадкам вашего клуба. Это очень будет круто, поверьте мне. И чем больше у вас будет личников в первой линии, тем больше будет ваш доход. Итак, реферальные начисления. Ровно через 7 дней на каждом кабинете у каждого партнера будет вот такая вот табличка. У вас задолженность 50 ЛС. Это 50 рублей. Нужно сделать оплату, нажав на кнопочку зеленую «Оплата». Первые денежные средства распределяются на 5 уровней вверх по 10 рублей. Вторая неделя подходит, мы с вами все покупаем клона. То есть у нас начинают двигаться наши боксы. Проходит еще одна неделя, мы снова оплачиваем реферальные начисления. Четвертая покупка клона. То есть получается мы и реферальные получаем, и по боксам продвигаемся – это ли не круто? Это очень замечательно. Тем более, каждый клон а, вы будете расставлять по броням, то есть учиться продвигаться и работать в этих боксах. Итак, развивая первую линию, вы начинаете гарантированно выходить все на пассивный доход. Но люди говорят, «Почему я должен оплачивать абонентскую оплату, кто-то там наверху получать?» Вот это и есть первая ошибка, которая комплексы, вот эти все в голове, их нужно просто убрать. Не нужно думать об этом, что я положу 50 рублей, кто-то там получит. Вы лучше подумайте, что я приглашаю партнеров, мои люди будут оплачивать абонентскую оплату, и я буду получать шикарное реферальное начисление. Представляете, вот нужно о чем думать. И тогда начнет строиться ваша команда, ваша структура. Вы только пригласите два человека, это условная табличка, так ровно никогда не будет. У каждого будет все по-разному. Но для примера, вот вы пригласили два, и ваши люди всего лишь по два партнёра – у вас уже ежемесячная зарплата по реферальным начислениям, а если учесть то, что каждый человек делает регистрацию в разные сроки, соответственно и оплата происходит в разные сроки. То есть это гарантировано то, что вы выйдете реально на ежедневный пассивный доход. Это ваша, ну это мечта просто на каждого человека. Ну кто не мечтает об ежедневных доходах? Но я считаю, что это круто, это хорошо. И как только у вас начинает больше развиваться первая линия, вот у вас три человека и у ваших людей по три, вы посмотрите, насколько сразу увеличиваются ваши доходы. Уже 7260 рублей. Пусть идет какое-то время, у кого-то неделя, две, у кого-то месяц. Скорость у всех разная, пусть полгода уйдет вот у вас 5 активных партнеров первой линии. Что такое иметь всего лишь пять активных партнеров? это абсолютно ничего и они также пригласили всего лишь по пять человек, а у вас доход ежемесячно составляет восемь тысяч100 рублей. Неужели нельзя оплатить вот эти 50 рублей в неделю, чтобы иметь в дальнейшем вот такие вот доходы. Поэтому реально нужно людей приглашать только в свою первую линию, а расставлять людей по боксам, по столам, именно по броням, то есть помогать людям, ставят туда брони под них, а регистрации строго по своей ссылке. И, к примеру, прошло какое-то определенное время, вы только посмотрите и запомните вот эту табличку, потому что сейчас мы с вами начнем разбирать площадку ЛС-Банк, и это вам будет для сравнения. У вас в первой линии появилось 10 партнеров. Ваши люди пригласили тоже всего по 10 человек, и это 5 уровней. Пять уровней люди оплачивают по 10 по 50 рублей, и вам начисляется всего лишь по 10 рублей. Но до пятого уровня это получится, что вы будете иметь в месяц 2 222 200 рублей. Представьте, это пассивный доход только по реферальным начислениям. И иметь его, поверьте, очень даже реально. Самое главное, это все-таки приглашать людей, приглашать и давать им информацию. И даже если вы пригласите 10 человек, а ваши люди наполовину меньше, чем вы, потому что очень многие говорят, вот я буду работать, а как ли будут работать мои люди? Вы не смотрите, вы расширяете свою первую линию. Представьте, что у вас будет 100 партнеров. Как вы думаете, из этих 100 человек по 5 человек пригласят. Вот представьте, вот вы пригласили 10, а они по 5 человек, то есть наполовину меньше, чем вы. У вас и то доход получается 156 200 рублей. Это только по рефералке, только по манибоксу. Поэтому, если кто-либо там не оплачивает свою задолженность, обязательно ее погасите и давайте эту информацию вниз вашим уже партнерам. А теперь мы с вами давайте перейдем именно на боксы, потому что именно когда мы оплачиваем абонентскую оплату, ведь у нас с вами, ведь также начинают продвигаться и боксы. И человек, который раньше вам сказал, что ему абсолютно неинтересны матричные проекты, как только во всем в этом разберется, он скажет вам спасибо. Итак. Независимо на сколько боксов вы сюда вошли, абонентская оплата в любом случае оплачивается только 50 рублей. Потому что очень многие люди начинают спрашивать, если я зайду на несколько боксов, сколько мне оплачивать? Всего лишь 50 рублей в неделю. Независимо на сколько боксов вы вошли. Ваша цель это добраться до седьмого бокса. И естественно, что чем больше боксов вы купили, тем быстрее вы... Собственно, доберетесь до седьмого бокса и начнете получать доход. Итак, вы пришли в седьмой бокс и к вам пришел первый партнер. Может прийти даже ваш собственный клон. Неважно, кто сюда пришел. Вы получите 700 рублей на баланс для вывода и уйдете на площадку ЛС Банк. Второй партнер к вам приходит или же даже ваш клон. 3200 рублей на баланс для вывода. На третье место – 3200 рублей на баланс для вывода. Под каждым вашим клоном будут образовываться новые дополнительные три места, где вы будете точно также расставлять бронь. Сюда будут приходить ваши собственные клоны, ваши партнеры. И вы на каждый новый седьмой стол, как только приходит первый партнер, вы получаете 1700 рублей уже на баланс для вывода. И идете по собственной броне на площадку ЛС Банк. То есть двигайтесь в банк. Второй и третий вам всегда будет приносить доход по 3200 рублей на баланс для вывода. И так это будет продолжаться до бесконечности. А сейчас мы с вами разберем площадку ЛС Банк. Чем же ее-то преимущество? Вообще, по идее, люди могут выбирать самостоятельно, откуда они начнут движение. Кто-то начнет сразу с банка, кто-то с манибокса. Но в любом случае, пришел сюда хоть ваш клон, хоть ваш партнер первой линии, неважно, вы за каждого лично приглашенного партнера и собственного клона на площадке ЛС-Банк получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Поверьте, где вы видели такой семиместный стол, покажите, любой проект найдите. Но вы не найдете нигде, чтобы вы внесли 2500 рублей, даже не закрыли еще свой первый стол, но уже бы получили к примеру, пригласили первого партнера, пришел ваш клон, пришел третий человек, то есть три партнера встало в ваш первый стол, вы уже 3000 рублей заработали. Скажите, пожалуйста, вы видели хоть раз такое? В каждом маркетинге нужно закрыть первый стол, только тогда вы получите там какую-то копеечную промежуточную выплату. Здесь у вас стол не закрылся. Но вы уже заработали за трех партнеров 3000 рублей. Но у вас их может быть гораздо больше, хоть сколько. Развивайте первую линию. 1000 рублей за каждого. Итак, представьте, что у вас закрылся первый стол. Мы получаем здесь за то, что мы, собственно, закрываем Первый стол мы начинаем получать и реферальные начисления. Как это происходит? Как только закрывается у нас первый стол, мы зарабатываем 6000 рублей. И неважно, кто встал на стол, наши партнеры, партнеры наших партнеров, переливы сверху, вот они 6000 рублей. Из них 3000 идет на покупку второго стола, 500 рублей идет на покупку пакета Старт. Я показывала вам слайд и было подчеркнуто три площадки. Это пакет старт за 500 рублей, это 1000 мультикэш и это полторы тысячи колесо фортуны. Вот они три площадки, которые собственно-то и будут вам давать именно реферальные начисления. Сейчас будем разбирать, как это будет происходить. Ваш партнер закрыл свой семиместный стол. Ему система точно так же, как и вам, купит эти площадки. И он придет к вам по вашей броне во второй стол. Он же пойдет в рублевую площадку, он же пойдет на мультикэш и на колесо фортуны. И таким образом, сейчас давайте вспомним те таблички, которые я вам показывала, реферальные в Манибоксе. Там были начисления по 10 рублей а какие из них складывались суммы. Вы только вспомните. А сейчас просто вообразите свое воображение. Представьте, что здесь за закрытие именно первого стола любым вашим личником не неважно, где он будет стоять, в вашем столе, внизу у вас личников может быть много, но за каждого личного партнера, который закрывает свой первый стол, вы получаете сразу на баланс для вывода Тысяча рублей. Он пришел к вам в первый стол, вы тысячу заработали. Он закрыл свой первый стол, вам еще тысяча Вторая линия, это уже люди ваших людей. Они закрывают первый стол, вы получаете пятьсот рублей. Третья линия – это уже за пределами вашего первого стола. Люди работают до десятого уровня в глубину. Вы только представьте, что в любом интернет-проекте только и говорят, мы зашли и встали, юбка выросла. То есть ее везде всячески стараются обрезать. А у нас она работает только на нас. Чем шире и глубже будет ваша юбка, тем больше у вас будет пассивного дохода. Эта площадка, она вот реально очень богата именно реферальными начислениями. Третья линия вам принесет по 250 рублей за каждого человека, кто закроет первый стол. А с четвертой по десятую линию вы там людей уже знать не будете. Они будут работать где-то там у вас на глубине, а вы будете получать по 50 рублей за человека. Не по 10 рублей – Вспомните табличку. 5 уровней по 10 – 2 миллиона. Здесь 10 уровней в глубину по 50 рублей за человека. Вот и представьте, какие это деньги. Площадка ЛС Банк очень богата именно реферальными начислениями. А это ваш пассивный доход. Поэтому развивать площадку ЛС Банк нужно, обязательно нужно. Не развивать это глупо. А еще лучше ввести в параллели площадку Элэс Банк и нашу площадку Жилфон. О ней я расскажу чуть позже. Сейчас мы с вами продолжаем разбирать именно площадку банка. Второй и третий стол в банке это накопительные столы. А вот четвертый, на нем мы получаем зарплату. Здесь, когда закрывается второй стол, ведь все партнеры, которые закрывают первый, они же ведь идут следом за нами во второй, закрывается второй стол, зарабатывается 12 тысяч, из них полторы идет на реинвест в первый стол, а 10 500 в третий стол, закрывается третий стол, заработок 31 500 рублей, из которых 28 500 идет именно на четвертый, на последний стол а 3000 на реинвест во второй. Вот и представьте, сколько клонов идет с манибокса, сколько здесь идет реинвестов со второго в первый, с третьего во второй. И каждый клон, и каждый реинвест, он ведь перемешивается с реальными людьми. Все это продвигается, и все это движется именно в четвертый стол. В четвертом столе мы получаем доходы неважно неважно реинвест клон пришел первым человек пришел только первый появился вам система автоматически купит vip пакет двадцать три рублей начислить на баланс для вывода второй человек придет двадцать восемь на вывод третий придет двадцать восемь тысяч на вывод под каждым вашим клоном и реинвестом Точно так же, как в манибоксе, образуются новые дополнительные три пустых места. Расставляете брони, зарабатываете до бесконечности. Честно скажу, самый трудный путь это, конечно же, первый. Проделать именно первую свою как бы, дорогу до четвертого стола. Но об этом даже задумываться не надо, не надо об этом думать, потому что вы идете и по пути зарабатываете именно реферальный за счет которых можно просто жить, ходить на них в магазин, то есть питаться, одеваться. Но чем дальше будет ваш путь, чем больше ваша структура будет расти, тем больше будет начисляться вот этих реферальных. Итак, я думаю, что вопросов по площадке ЛСБАНК, наверное, не будет. А, да, кстати, вот еще забыла очень важное сказать. Не забывайте о том, что у вас же на этом кабинете она работает, площадка старт. Вам же система ее купила. И получается, ведь каждый человек, он вам не только вот эти реферальные-то несет, он ведь следом за вами и человек, и клоны, они идут на площадку старт 500 рублей. И эта площадка вам приносит на полном пассиве 8 тысяч рублей, а на пакете VIP в дальнейшем принесет 80 тысяч рублей. То есть шикарно. Работаете на Манибоксе, работаете на площадке ЛС Банк и получаете доходы еще плюс с трех площадок. Шикарно. Итак, я вам сказала, что очень выгодно и очень как бы грамотно вести в параллели вот именно жил фонд и площадку «ЛС Банк». Когда вы даете информацию людям и рассказываете вот именно о трех площадках, говорите о трех, расскажите о манибоксе, расскажите о банке, расскажите о жилфонде, пусть человек выберет, откуда он начнет путь. Если же он выбирает, к примеру, я начну с «ЛС Банка», он пригласит всего лишь три человека, он заработает 3000 рублей – может активировать площадку жилфонд. Если же человек вам сказал, я не могу зайти на 2500 рублей, к сожалению, и такие люди у нас есть. Есть очень много на самом деле людей, которые, ну, мужчины, и социальная программа Манибокс тоже для них тогда идеально подходит. Представьте, что человек выбрал площадку Манибокс. Он получил первую выплату, он автоматически уже ушел на площадку лс Банк. Как только он приходит на, к нему, второй человек, или же приходит к нему его клон, он получает 3200 рублей и из заработанных средств, он также может перейти именно на площадку Жилфонд. Поэтому это очень круто. Так, расскажите про VIP. Да, хорошо, Лена, я расскажу и про ВИП программу. Итак, получается, собственно, работая по трем площадкам, доходы можно иметь по всем буквально площадкам в клубе, также и на VIP-пакете, потому что именно через LS Банк также привязанный VIP-пакет, но также его люди некоторые активируют на своем личном кабинете. Давайте с вами разберем этот маркетинг. Сейчас я так найду этот слайд. И мы с вами будем разбирать. В принципе, не важно, это пакет «Старт» 500 рублей, либо это пакет «Вип» за 5000 рублей. Работа абсолютно одинаковая. Суть в том... Как только мы купили бизнес-место, мы видим себя наверху, под нами три пустых места. Но я сразу хочу заметить и сказать. Пакет VIP и пакет старт – это неуправляемый маркетинг. И люди расставляются слева направо на свободные места. То есть вы пригласили человека, он встал под вас. Второго вы личника приглашаете, он встает под вас. Третий приходит, вы возвращаете либо 500 рублей, либо 5000. Следующих, к примеру, вы партнеров начинаете приглашать, ваши люди уже приглашают, в общем-то работайте вместе командно, и они распределяются. Они приглашают, они стоят под них, а вы приглашаете по своей реферальной ссылке, ваши партнеры будут вставать слева направо на свободные места. И таким образом, как только закроется второй уровень, это уже 9 партнеров, первый, второй и третий придет сюда к вам. Во второй стол и вы уйдете в третий. В третьем столе вы начинаете получать зарплату. Вот вначале кажется все прекрасно и все хорошо. Вроде как бы командная работа, люди приглашают, вы приглашаете. И ваши люди, например, заполняют свободные места. Но что происходит в дальнейшем? Как только приходит первый человек, вы получаете на баланс для вывода, если на пакете старт, то полторы тысячи рублей. На ВИПе вы получите 15 тысяч рублей. От вас идут два неуправляемых реинвеста. Первый и во второй стол, и они встают слева направо в свободные места. Следующий человек к вам приходит, вы получаете либо три рублей, либо 30. Третий приходит, вы получаете либо три рублей, либо, соответственно, тридцать тысяч. То есть доход составляет на площадке старт это семь рублей, на пакете VIP семьдесят пять тысяч рублей. Запомните, пожалуйста, эту сумму. То есть получается, это 3, 9, 27, 39 партнеров нужно вам, каждому человеку, чтобы вы получили на пакете старт именно 7500 рублей, либо 75000 рублей. Ваши неуправляемые реинвесты, которые встали, встали в первый, во второй стол, вы не можете под них вставить следующих своих партнеров. Потому что они будут распределяться от первого, от главного логина слева направо на свободные места. То есть реинвестные места выйдут на выплату в какое-то другое там определенное время. Ну, даже вот по людям, смотрите, 39 партнеров. Ваш доход, можно сказать, составит один раз на этом кабинете 7500 рублей или же на ВИПе 75. В дальнейшем у вас просто пропадает интерес приглашать людей на эту площадку, потому что вы не понимаете, что вы приглашаете партнеров, а они просто у вас падают вниз, и, собственно, как-то вот так, все происходит не так, как надо. Собственно, вот эта площадка, она и была первой площадкой в нашем клубе. С нее-то и начиналась вся наша работа. За, на протяжении всего этого времени в нашем клубе создано очень много интересных площадок, которые у нас полностью управляемые. Поверьте, они гораздо интереснее, они гораздо выгоднее, чем пакет старт и пакет VIP. Поэтому лично моя рекомендация, вот, не нужно трогать их на своем кабинете. Пусть они будут привязаны к нашему любимому банку, они вам принесут абсолютно пассивный доход, не напрягаясь. Нужно свою энергию направить, конечно же, лучше на площадку ЛСБанк, на наш любимый Манибокс и, естественно, площадка Жилфонд. А сейчас я вам сказала, запомните, пожалуйста, вот эти суммы. 75 тысяч рублей вы получите именно на баланс для вывода, когда у вас закроется полностью ваш третий стол. И вы получите неуправляемые реинвесты. А вот именно сейчас мы с вами пойдем разбирать нашу самую классную, нашу самую высокодоходную площадку «Жилфонд». И вы сами поймете полностью все отличие. Итак, вы вложили, получается, на VIP 5000 рублей, получили 75. Сейчас мы переходим на площадку «Жилфонд». Площадка «Жилфонд». Давайте с вами ее разберем. Вход составляет 25 тысяч рублей. Это та же самая три стола, как на старте и как на вип-пакете. В чем преимущество? Во-первых, полностью все управляемое. Каждый реинвест управляемый. Вы будете расставлять их куда хотите. Под каждый свой реинвест вы также можете расставлять партнеров, и, собственно, управлять сами здесь самостоятельно своим бизнесом. Огромное преимущество также. Естественно, что 25 тысяч рублей не каждый может внести. Но сюда ведь можно войти именно через удвоители. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Вход на 25 тысяч рублей открыт. Есть такая категория людей, которые хотят деньги получать быстро, получать их с малым количеством людей. Пожалуйста, входите на 25 тысяч рублей и развивайтесь. Вы получите здесь деньги очень быстро, потому что всего два рабочих стола. Третий – это уже ваш зарплатный. Итак, вернемся все-таки мы с вами к нашим удвоителям, к нашему утроителю. Вход на них составляет... Вы также можете войти на любой из этих удвоителей или утроитель, Если, к примеру, нету 25 тысяч рублей, но у вас есть желание сократить путь, можете начать с 12 500. Если... И эта сумма для вас большая, пожалуйста, вот вам дорога открыта, можете идти с 7 500. Но если у вас, к примеру, нет такой суммы, или же вы четко понимаете, что людей вам будет легче пригласить на пятьсот, Входите на утроитель через пятьсот рублей. Пока у нас не было вот этого утроителя, многие партнеры, честно вам сказать, совершали вот такую ошибку. В том плане, что они начинали регистрировать 222. Хотя на каждой презентации четко говорится, развивайте первую линию, приглашайте людей в первую линию. Чем больше партнеров, тем больше ваша зарплата по всем площадкам в Кубе. Понимаете? По всем площадкам. Поэтому, если вы здесь активировали начали движение 7500 рублей, то гораздо все-таки умнее активировать и за 2500 рублей утроитель. Тогда вы сможете полностью управлять своими бронями и людям давать информацию, и четко понятно, что каждому надо самое малое по три человека. На утроителе пригласили всего три человека, вы заработали 7500 рублей, перешли на удвоитель, Встало под вас два человека. Вы уже здесь полностью вернули 2500 рублей на баланс для вывода. Все. То, что вложили, вы вернули. Дальше движетесь из заработанных денежных средств. А ваш третий человек, он уже идет в помощь к вашим людям. Вы же вниз будете брони ставить. На ушли, вы на удвоитель 12500 рублей. Встало под вас два человека. Вы заработали 25 пять. Все, вы уже уходите у нас на жилфонд. Площадка жилфонд. Чем она здесь опять же отличается от вип-пакета? Вот смотрите. Два человека встала, вы ушли во второй стол. Третий к вам пришел человечек, вам уже 25 тысяч рублей на баланс для вывода. Это ваша чистая уже зарплата. Итак, здесь вы уже людей расставляете по броням. Соответственно, вы ставите под первого два, под второго два, под третьего два. И это получается три человека и шесть. Всего девять человек. Люди переходят на второй стол, вы ушли в третий. Всего с девяти командными партнерами, не личниками, а командными. Стоите вы на третьем столе, вы здесь уже получаете зарплату. Приходит к вам первый человек. Вы заработали 75 тысяч рублей. Разница ощутима, понимаете? Там вам нужно пригласить 39 партнеров, также общей команды, но их 39. Здесь гораздо-гораздо меньше. Но за ту сумму, там надо полностью закрыть третий стол. А здесь только первое место. Вам принесет 75 тысяч рублей. И от вас идет полностью управляемые реинвесты, которых вы поставите куда посчитаете нужным. Второй человек придет. Вам уже 150 тысяч рублей на баланс для вывода. Третий придет 150 тысяч рублей. В дальнейшем вы можете людей расставлять под собственные реинвесты и зарабатывать здесь, на одном кабинете до бесконечности. Вот в чем преимущество именно фонда. Поэтому он не сравним именно не со стартом, он не сравним с vip пакетом Я думаю, что разница, конечно, очевидна. И ведь это ведь еще не предел. Вот только представьте, что можно здесь, заработав денежные средства, перейти на жилфонд номер два ценой 50 тысяч рублей. И сюда не надо отдельно приглашать партнеров. Сюда пойдут люди именно с первого жилфонда. Получил человек, пусть, пусть не первый, пусть вторую выплату. 100 рублей на баланс для вывода поставил, а 50 рублей один единственный раз перекинет на в своем же кабинете активирует тут же. 50 тысяч рублей и начнет получать такие доходы, как 150 тысяч рублей, как 300 тысяч и как 300. То есть 750 рублей за один пройденный круг с одними и теми же людьми. И представьте, вот только вообразите, как это выгодно. Вот именно три площадки, Moneybox, LS Bank и Жилфонд, идти с одними и теми же партнерами вести все это в параллели. Но это просто очень будет круто на самом деле. Итак, теперь я хочу вам задать вопрос. Что вам больше понравилось? ВИП-пакет за 5000 рублей, либо на жилфонд внести 2500 рублей и получать вот такие вот доходы. Итак, прошу вашей активности. Пишем, пишем, пишем. Вот ваше мнение. Что интереснее, ВИП-пакет или же наш жилфонд? Так, тишина, тишина. Да. Ну, ладненько. Конечно же, жилфонд. Конечно же, жилфонд. Жилфонд – это очень крутая площадка, которая приносит реально очень большие деньги. Поэтому, вот представьте, вот в жилфонде можно получать деньги, конечно же, большие. Но они же будут поступать на наш баланс не ежедневно. К этому цели нужно прийти. А вот денежные средства на площадке ЛС Банк, вот если идти в параллели, как я говорю, вот этих две площадки, то можно жить за счет вот этих вот реферальных. А сумма входа получается 2500 рублей на жилфонд, 2500 рублей на площадку Банк, 5000 рублей которые вам принесут доход буквально по всем площадкам нашего клуба. Так что я думаю, что здесь и так все очевидно. Вот это те именно площадки, с которых нужно двигаться и двигаться только вперед и вперед. Но для тех партнеров, у кого нету таких денежных средств, именно для оплаты этих площадков, и предназначена наша с вами площадка «Манибокс». Начиная с Манибокса, реально можно заработать себе и в банк уйти, и жилфонд активировать, и тут же получать реферальные начисления по площадке Манибокс. Самое главное, нужно оплачивать абонентскую оплату на площадке Манибокс. Ну, на этом я думаю, что можно и закончить нашу сегодняшнюю презентацию. Людей сегодня у нас было очень мало. Ну, я думаю, что это... Люди празднуют, наверное. На этом заканчиваю. С вами была Елена Евсенко. Если только будут какие-либо вопросы, пожалуйста, можете звонить мне в личку. Я буду рада ответить буквально на любые ваши вопросы. Так что всем здоровья, удачи, терпения надежных партнеров. Всего-всего самого хорошего и до новых встреч. В следующий понедельник мы с вами собираемся. Приходите, приводите новичков и будем снова с вами разбирать именно маркетинг нашего клуба. Всем пока-пока.